Так, что тоже в теме, вы эпидемиолог э, по медицинской профилактике, вы что посоветуете? Вот я как раз тоже задаю вопрос, так кому же верить, на что ориентироваться и мне вот на какую сторону стать? Я ковид-реалист, так вот есть диссиденты, есть экстремисты, <служие> на какую сторону мне переметнуться? А ответить можно только, вот в данном случае, эпидемиология, которая занимается массовым...